В эфире программа «Звезды русского мира». Сегодня у нас в гостях заслуженная артистка России Любовь Руденко. Любовь, здравствуйте. Здравствуйте. здравствуйте. Тезка, да. мы обе Любы. Загадывайте желание всем. Вот, вот. Скажите, имя накладывает отпечаток? Вот Чувствуете, что оно наложило отпечаток, и судьба, она, вот, любовь это проходит сквозь всю жизнь? Знаете, я бы сказала, даже не отпечаток, она меня припечатала на всю оставшуюся жизнь. У моей мамы была любимая актриса Любовь Орлова. Любимый персонаж в кино был Любка Шевцова. И поэтому, когда мама меня родила, не было тогда, конечно, ни УЗИ, ничего, и она, когда услышала, девочка, она сразу, Любочка. А когда я спрашиваю, как вас зовут, я говорю, ну вот угадайте, вот самое прекрасное, что есть на свете в жизни вообще, ради чего мы живем и благодаря чему мы живем и существуем, и вообще ради чего все вот, что вокруг нас происходит, и благодаря чему мы появились на свет. И все говорят, любовь что ли? Я говорю, да, все отгадывают однозначно. Это прекрасно. Да. Действительно, имя вам очень идет. Не всем оно идет, но вам очень к лицу. Ну, наверное, как-то оно уже прикипело ко мне, да, приварилось годами. Хочу поговорить с вами, естественно, о творчестве, но начать немножко издалека. А с вашей первой роли, которая случилась в 8 лет. Да, «Корзина села». Да, живешь. этот прекрасный фильм. До сих пор его можно посмотреть. Он существует мы, в интернете. Мы сейчас да, посмотрим да, да, фрагменты, да, напомним да, тем, вы. кто не знает Ой, или, может же. быть, забыл. Как зовут твоего отца? Хагеру Педерсон. Он лесник. Наш дом совсем близко. Разве вы не зайдете к нам? У нас есть вышедая скачерть. Рыжий кот. Стеклянный кораблик. Отец вам даст поддержать его в руках, а? Спасибо. Уже поздно. Прощай. Итак, кардина с еловыми шишками. 8 лет. Машина с надписью телевидения. Вы звезда 8 лет Советского Союза. Я сразу завалила звездной болезнью. Конечно же. Да? Да какой советский союз в так не смотрели все, тем более такое детское кино, как сейчас вот такой популярности, конечно, не было отнюдь. Абсолютно не было, потому что ни пресса никакой, ни рекламы, ничего этого не было. Ну, прошел фильм и прошел. И своих кто-то видел. Важнее было, конечно, для меня сознание, что вот я... В телевизоре и даже не было возможности ни видео записать, ни дисков не было, ничего этого не было. Единственное, что у меня тогда осталось, после того показа, это фотографии с телевизора. Кто-то на фотоаппарат меня сфотографировал. И это единственное, что значит, у меня утверждало в том, что вот я была в телеэкране. Ну, конечно, звездная болезнь была немыслимая сразу. Я приезжала во двор, где я с мальчишками играла в футбол, открывалась дверь телевидения, значит, от, отъезжала дверца в Рафике. Я выходила, так, руку подавала, мальчишки подскакивали с мячом, значит, под мышкой. Ко мне говорит, Люб, ну что, футбол, пойдем играть. Я говорю, вы сама сошли, мне еще текст учить, у меня завтра опять съемка, говорила я. Выходила, значит, из машины, шла домой, а какой текст у мне там по фильму? Ну, ну, правда, нет. Ну, фраз, наверное, 20 у меня наберется за весь фильм. Но факт тот, что, конечно, я заболела звездной болезнью по полной программе. Слава богу, я ею переболела в детстве. И потом уже, естественно, когда я уже начала сниматься на первом курсе в институте, и уже я к этому относилась совершенно спокойно. Поэтому, чем раньше переболеешь звездной болезнью, тем лучше. Это действительно хороший совет для всех. Мама да. ваша актриса совсем не хотела, чтобы вы пошли по ее стопам. Почему? Светлая память мамочки. Ее нет уже два с лишним года со мной. Потому что она сама, будучи актрисой, всю жизнь проработала в московском гастрольном театре комедии, который ныне называется «Театр на Покровке». И у нее а, сложилось все в театре, но не сложилось в кино. А популярность известность сдает, естественно, кино и телеэкран. А у нее было так много работы в театре. Во-первых, она играла все главные роли. Она была ведущей актрисой этого театра. Она переиграла весь мировой практически репертуар. А театр гастрольный. Они уезжали на гастроли по полгода. На месяц в одном городе, месяц в другом городе. И, кстати, вот одни из гастролей были очень для меня важны, потому что месяц в городе Сочи каждый год, вы представляете, да, говорит, а у тебя дача есть, я говорю, нет, у меня есть Сочи, зачем мне дача, целый месяц на море, и вот там мамочка на гастролях практически каждый вечер она выходила на сцену в главных ролях, и она реально была вот звездой этого театра, и ну как совместить с кино, с телевидением нереально, во-первых, а во-вторых, так бывает, да, что... Похожа на другую актрису. У мамы получилась эта похожесть с Скобцевой, с Ириной тоже «Царство небесное». Но Скобцева уже была женой Бондарчука, и она уже начала сниматься, уже и «Война и мир» была, и от Элла. Естественно, она уже была, да еще, простите, женой величайшего режиссера. Помимо того, что актриса хорошая, уже известная, а моя мама была очень хорошей актрисой, я считаю, просто замечательной. К сожалению, вот не кинематографом, невостребованной. И она один раз пришла на пробы фотография Скопцевой и мамина. Мама говорит, ну понятно, кто будет сниматься. Второй раз, когда она пришла, третий раз и увидела на стенде фотографию Скопцевой, мама сказала, наверное, я даже не буду пробоваться. Ну что вы, Дина Анатольевна? А ее видели в театре, ассистенты, на сцене, она блистала. И говорит, ну что вы, такая замечательная актриса. Она говорит, ну поймите, ну я не буду сниматься. Решаете же не вы, не ассистенты по актерам, решают наверху. А они уже знают Скопцеву и, конечно, преимущество на ее стороне. И вот такое было о ре реальном жизни моей мамы не один раз и она после этого она просто перестала ходить Ее приглашали она говорит, бессмысленно я ну, не, не, не я не перешибу это невозможно и поэтому у нее с юности вот у мамы да вот эта мысль что а вдруг не сложится страх да страх хотя в театре то у нее сложилось Еще она просто сыграла вообще такие роли великолепные и она все равно очень боялась, что... Ну, ну, ну вот не угадаешь. Кстати, вот из-за этой же ситуации в свое время мою одноклассницу Лену Ульянову, ее папа Михаил Александрович не пустил в Щукинское училище. Она уже пошла, отнесла свои документы на поступление. А Ленка очень талантливая девочка. И мы вместе играли в одних спектаклях. У нас была театральная студия была в школе замечательная. почему вел ее химик Владимир Борисович Безусырковский. ВББ мы его звали. И да, и все спектакли мы ставили с ним, он вел действительно театральный кружок. Зато по химии я имела всегда стабильную тройку, хотя я не помню до сих пор ни одной формулы, кроме H2O. И Ленка была у нас просто тоже вот одной из самых активных участниц этого кружка театрального. Мы были уверены, что я там в ГИТИС пошла поступать, она в Щукинское, тем более Щукинское театр Вахтанкова. папа звезда этого театра. Он забрал документы, потому что не сложилась судьба у ее мамы у Парафаньяк, которая звездой была в фильме «Небесный тихоход», а потом у нее в театре как-то вот что-то не пошло, и все, ни в театре, ни в кино. А актриса была замечательная, красавица, не сложилась. Но вот со мной мама не смогла вот так, как Михаил Александрович, таким жестким поступком, забрать документы и все. И он, причем он сам за тот, в тот другой институт отнес, сам же ее документы. А мама со мной пыталась бороться до последнего тоже. Она говорит, ну, а по одной... Я спецфранцузскую школу закончила. Я знала французский, прекрасно на нем общался, Я пела. Она говорит, может быть, как-то с вокалом свяжешь свою с языком да, переводчиком. Я говорю, мама, ты что? Я вообще другой профессии не знаю. Театральный кружок, вся школа. Я во всех спектаклях принимала участие. Даже на французском языке мы играли. Я играла, причем в Женебе Фигаро, я играла Керубина. Ну, потому с... что не хватило мальчиков на мужские Не хотели они. Ну, и мне пришлось... Я со своими длинными волосами прятала их под такую, значит, берет, и в конце спектакля на поклонах я снимала берет, и все видели, что Ах, девочка ха -ха. играет, мальчика, да. А так весь спектакль, я вот таким голосом низким разговаривала, Керубина играла. В общем, короче, мама боролась-боролась, и она сказала так, я тебя отведу к педагогу, который преподает как раз на курсе у Гончарова Андрея Санча, которому я мечтала попасть вот, все свое детство. Я пересмотрела все спектакли в театре Маяковского. Моя одноклассница Ира Зайцева была дочкой директора Михаила Петровича Зайцева, директора театра Маяковского. Ну и, конечно же, я имела блат в ложе дирекции там или в первых рядах портера. Я смотрела все спектакли в театре по не по одному разу. И я знала, что я хочу только к этому режиссеру в этот театр. И мама говорит, вот артист со мной работает, Володя Тарасенко, ты его знаешь, он преподает на курсе Андрея Санча. Он тебя посмотрит. И уж знаешь, что дочь, если он скажет нет, значит нет. А он сказал. Ну, ну, я рванула. Он единственное, он меня научил очень такому хорошему, тонкому навыку актерскому. Я читала, причем сама написала прозу, письма советских комсомольцев чилийским коммунистам. Тогда как раз был переворот Чили, да. И Виктора Хара тогда вот ему руки отрубили на стадионе. И это было очень свежо и больно всегда, у меня сразу слезы на глазах возникали. И вот я написала монтаж по этим письмам, я их скомпоновала, выбрала самые-самые такие моменты и читала эти письма, потом я пела в конце гимн чилийской молодежи, а в Театре Маяковского шел спектакль «Венсерэмас» или «Интервью с буйнос в Буэнос и в финале спектакля на сцену выходили все работники театра и пели этот гимн чилийской молодежи, вот этот, который Депие пьё Вам фары» в конце «Эль ниду хамас равен сиду» А я знала наизусть этот гимн, потому что он был отрядной песней в школе, в пятом классе, где я была пионер-вожатой, учащийся в девятом классе. У меня как вот ты, так ты, вот ты, ты, все, все, у меня так всю жизнь все вот так перемешано. Ах, и, естественно, я была вожатой, конечно, с детьми я этот гимн учила. Я их заставляла учить этот гимн, мы его выучили, мы пели это как отрядную песню. И когда я начала поступать, думаю, вот же оно. И, в общем-то, это, наверное, и подсказало мне сделать этот монтаж из писем прочили и когда я это читала Гончарову, то есть я это читала, значит, Тарасенко первый раз, он говорит, какой у тебя материал интересный, а ты знаешь, что в Театре Маяковского идет спектакль? Я говорю, конечно, знаю, его смотрела не один раз, он говорит, молодец, какой хитрый ход, и материал такой получился злободневный, но единственное, что я читала и рыдала, у меня так слезы просто лились из глаз, он говорит, это неправильно, значит, смотри, запомни, вот читаешь, когда зрителям, да? Они у тебя подкатывают, но не выпускай. Вот, вот здесь вот уже заблестела слезка, вот здесь уже. Глаз уже такой, значит, покрылся такой э, э, влажность увлажнился. Но не выпускай слезы, пусть плачет зритель. Это гораздо сильнее. И он меня этому реально научил, и уже когда я на поступление читала Гончарову, конечно, уже я Пополи. натренировалась дома. Я дома себя выдрессировала, чтобы не плакать, чтобы сдержать слезы. И уже тогда, конечно, я добилась, в общем-то, этого эффекта, своего, в общем, добилась, что, да, увидели, что есть вот это гражданское начало, есть эмоции, есть темперамент, есть желание, главное, есть желание туда, на сцену. Вас взяли. Да, да, и, да, так получилось, что, да, слава богу, господи, иначе бы неизвестно, что со мной было в этой жизни, потому что я мечтала только Гончарова. И только в театре Маяковского, в котором я на сегодняшний день 40-й сезон служу. Браво! Да, и это для Просто меня браво. великое счастье моё, да, что я 40 сезон в театре. Вот парадокс. Ваша мама не хотела, чтобы вы были актрисой. Боялась. Она не то, что не хотела, не, она да. боялась. А вы своего сына... Буквально подталкивали. Я бы сказала, воткнула бот, в эту да. профессию, да. Он долго сопротивлялся. Но дело в том, что я наблюдала за ним, когда он еще был маленький. И он начал сниматься в 4 года в кино. Там, правда, потом не сложилось, но я видела, что он на площадке ведет себя органично. Для него нет камеры, мотор, страх какой. О, замирает ребенок. Нет, этого нет. Он абсолютно естественно себя чувствовал перед камерой. Где-то, когда ему было лет 5, мы снимались... В рекламе актеры, взрослые, вот так вот уже на восьмой час съемок, а этот сидел, говорит, а может быть мне галстук надеть? А давайте я очки надену, а давайте? А, а, вот давай, а здесь вот у меня... Можно я другой текст скажу? Это было пять или шесть лет ребенку. И я увидела потенциал, что может... Во-первых. Во-вторых, держит себя все время значит, в состоянии готовности. Потом еще было несколько реклам. Потом в 12 лет он снялся Ульдар Эльдар Санчерезанова в фильме «Привет, Дуралии». И когда я помню, я приехала на площадку, тоже в 8 утра его привезла бабушка. Потом я после значит, репетиции я поехала за ним. Приезжаю где-то в 4-5 часов. Ну, уже уверена, что он отснялся. Там было -то всего две сцены у него в этот день. Мне говорят, вы знаете, там переставили сцену, у него сцена будет позже, вечером. Я говорю, и что, ребенок весь день сидит и ждет? Потому что они бабушке не позвонили, чтобы она его забрала домой. Она говорит: нет, у нас же большая квартира, там есть комнатка, спальня детская. И Эльдар Ресанович распорядился. Рязанов, Великий царство Небесное, спасибо ему огромное за Толю. Пусть ребенок спит. Он же, конечно, с утра не выспался, в 8 утра его уже привезли. Его покормили, уложили, и когда я приехала. Он прекрасно спал на детской кроватке, и пока его, значит, говорит, так, все, будите Руденко, готовьте мальчика, поправляйте грим, и через там полчаса будет съемка. И я уже, говорю, сынок, мама, а ты откуда? Я говорю, да я уже часа два здесь, давно уже жду тебя. Короче, он проспал часов пять. Шум вокруг там, стучат, что-то вносят, кричат там. Ребенок просто, ангел спал на съемочной площадке. И я поняла, что для него съемочная площадка как родной дом. Это, во-первых, а во-вторых, что он действительно, он проснулся, встрепенулся, тут же мы с ним повторили текст, и, и моментально, господи, замечательное, «Царство небесное» тоже на Нахабцев снимал, сняли очень быстро эту сцену. Но сцена была такая смешная, в ванной пену навели, он должен в кадре листать журнал Playboy и курить сигарету. Митрофан! Ты хоть сокращенный вариант «Войны и мира» дочитал? Сейчас дочитываю, папа. Крутая книжка. На пробах, когда значит, были пробы на эту роль, проб было много, там была серьезная конкуренция, я как раз пришла, я смотрю, значит, сидит Эльдар Санч перед плейбеком, Толя значит, в другой комнате, его снимают. Типа ванная, но плейбой ему дали реально, 12 лет мальчику. Я увидела, говорю, Эльдар Санч, вы сошли с ума, он же никогда этот журнал не смотрел, что вы мне ребенка развращаете. Рязанов так просит, говорит, мама, успокойтесь, он этот номер уже читал. Сказал Андерсанч, все легли, он, естественно, понятное дело, что он пошутил, но сразу разрядила обстановку, говорит, успокойтесь, мама, вы думаете, что мальчики ничего этого, они все это уже смотрят и читают подпольно, вот, но факт тот, что он смешно все сделал, его утвердили, и вот в кадре, он, значит, читает, вот, перелистывает плейбой, но сигарета, а в угол забраться, сказали, мама, забирайтесь в угол за ванную, я забралась в угол, ванной. я тогда еще курила. Сейчас я уже не курю 20 лет, как не курю. Значит, я забралась в этот уголочек. Я была так по, по размеру поменьше, чем сейчас. Я забралась в уголочек, села на корточки, и мне, значит, нахабцев дал сигарету, которая в кадре должен, то ли. Там просто больше некому было поместиться, только оператор, то ли в ванной я. Ванна была небольшая. И э, он мне дает сигарету, говорит: поджигайте, и в кадре вы мотор начали. Первое, чтобы дым пошел, чтобы он не курил-то в кадре, он не курил же 12 лет ребенку. То есть я затягивалась, отдавала сыну сигарету, и он делал вид, что... И я выдувала дым за кадром, а в кадре ощущение, что это дым у него идет изо рта, он держит сигарету, как будто он реально курит. То есть вот таким хитрым образом, каскадерским практически трюком, мы с Нахапцевым придумали, как снять этот момент. А, а, а в кадре смотрится, как будто Толя курит сигарету, 12-летний мальчик, смотрит плейбой, ну, ну просто ужас, трэш какой-то. Но это было смешно, аплодисменты, когда в Доме кино была примерно на этой, на этой сцене были аплодисменты, и зал захохотал. Нет, у нас сегодня очень не детская программа, да. Дорогие друзья! А что у нас детская программа? Да нет, ну что? Вы, не слушайте, мы... Просто мы говорим о вопросах детских, с одной стороны. Но, на самом деле, ну, детские... так вот именно для того, чтобы его не совратить. -то. И он, кстати, не курил очень долго. По-моему, чуть ли не до института вообще. Но он как-то опасался потом уже в сознательном возрасте идти в театральный, не очень хотел, да, ведь был такой... Ну, момент, конечно, я дело в том, что... Как раз когда Толя заканчивал школу, это вот миллениум, да, в 2000 году, очень стали популярны экономика, юриспруденция, туризм, а у них вообще 9 десятый класс, у них была такое как бы направление туристическое, и они закончили курсы. И даже у Толи был сертификат об окончании этих курсов, то есть он имел право, даже на английском языке, потому что с первого класса английский, вести какие-то, туристические какие-то программы именно на основе вот окончания вот этих курсов, то есть как бы полупрофессионально. Плюс он имел право поступать в туристическую академию которые, в общем-то, они как раз ездили на занятия, на эти курсы. Плюс у него, он, у него очень хорошо шла экономика. У них появился этот предмет, по-моему, 10-11 класс. По экономике у него была чуть ли не пятерка. И он сказал, мама, может быть, еще как-то в юристы, потому что муж моей мамы, которого я называла папой, совершенно потрясающий человек, Лев Семенович Тратута, царство небесное, он был юрист. И он работал во мне штурбанке. И, естественно, разговоры там с дедушкой про банк, про юридическую, значит, всякую вот эту специфику, он это все слышал. И это было ему как-то, это его зазывало тоже, заманивало. А вокруг всего ой, надо юриста, юристы, профессия хороший юрист, да? адвокат, там, прокурор, это тоже интересно, да, юрфак, МГУ, романтика. Но я сказала, сынок... Я, конечно, все понимаю, но к тому моменту, когда Толя заканчивал школу уже, дедушка, не работал во мне штурбанке. Я говорю, понимаешь, что в туризме, что в экономике, что в, юри... в юридической практике. Нужно, чтобы был кто-то, кто бы стоял рядом, либо очень сильный блат, который у нас нет. Иначе ты просто так всю жизнь клерком пробегаешь в какой-нибудь какой отель устроишься и будешь просто администратором. Ну и тебе это разве интересно? Нет. А в актерской профессии, во-первых, Давай посчитаем, я говорю, сынок, значит, мама, папа, то есть я и его папа, значит, Кирилл, актеры, бабушка Дина, актриса, дедушка Коля, родной дедушка, значит, мой отец, актер, бабушка Ира, родная сестра моей мамы, старшая, актриса Театра Российской Армии, значит, дедушка мой, его прадедушка, три шаляпинских октавы брал только... Одной, можно сказать, левой. Его приглашали на стажировку Большой театр, но он был э, руководителем строек больших, серьезных, и было на, руке, на руках жена и три дочери, которых надо было кормить. Он говорит, я не могу, позволить себе такой роскошь, уйти в оперу, потому что... учиться. Да, я понимаю, что потом, может быть, я бы и стал оперным певцом, но позволить себе вот целый год учиться, а кто будет семью кормить? А на что они у меня будут жить? Больше возможностей никаких материальных не было. И он отказал себе в этом счастье, а он действительно мог петь весь шаляпинский репертуар. У него был бас профунда. Даже в 90 лет он мог брать такие низы, Фауста пел. кому это Вот я говорю, сейчас ну, у меня мурашки. Но мы все пили, вся семья поющая, и Толя, и все. Вот, и поэтому я говорю, сынок, да, плюс в дедушкиной семье, у них моя прадед, прабабушка и мой прадедушка, у них был свой домашний театр, они построили у себя, они жили в станице Вешенска, прадедушка Данила Васильевич был в гимназии, директором гимназии местной, а бабушка, домашняя хозяйка, тоже у ночь было трое детей, мой дедушка, еще две было, Зоя и Хрити, две сестры. Домашний театр с занавесками, с помостками, с, пом с поднятием на сцену, помост со ступеньками, с закулисной частью, не они приодевались, у них был реальный домашний театр настоящий. Я говорю, сынок, и вот прикинь, тынц -тын -тын -тын Я уже не говорю про то, что про родитель нашего рода Данилевский. Он, значит, вообще был отец Елисей, священник. Но это же тоже в своем роде, в общем-то, лицедей. Он же владел умами и сердцами в храме, где он служил. И у него было 12 детей, и вот оттуда пошли вот эти вот веточки, веточки. В общем, веточки. вы уговорили, сына, солдат, что ну, да. надо идти да. в театр. по линии значит, моего папы, Руденко, то ли же Руденко. Отец пел, значит, отец актер пел, его родная сестра тетя Валис, которая значит Толя была прекрасно с детства знакомый общалась, всю жизнь пела в хоре. Дедушка и бабушка тоже были музыкальные, и дед вообще был э капельмейстером оркестра военного. То есть очень много было творческих со всех сторон. Я уже не говорю о том, что извините, на минуточку первая актриса в нашем роду это Люба Блок, она дочка Анны Ивановны Поповой которая стала женой Менделеева Дмитрия, и да, она была потом уже стала Анна Ивановна Менделеева, урожденная, она была Поповой, и это тоже линия от нашего этого отца Елисея, вот это вот 12 как детей, хорошо, они вы распредел... свое древо. я знаю прекрасно, да, древо, да, вот, значит, и они родили дочку Любу, которая стала потом Люба Менделеева, стала Люба замуж за Блока, и она была профессиональной актрисой. Ну, там про писателя Данилевского я молчу, как бы мы не, мы не стали писателями. К сожалению, вот в роду, кого я знаю из писателей, у нас больше, кроме Данилевского, который княжну Тараканову написал. Нет, но ну, это тоже по линии Данилевских. И э, с Маяковским тоже по линии, по-моему, вот то ли Данилевских, то ли Поповых, вот тут я сейчас... Надо п -п покопаться в генеалогическом древе. С Маяковским у нас там какая-то веточка есть из предков общих. И была такая история, это, конечно, ну, дедушка мне это рассказывал, я это помню. Никто, кроме меня, не помнит эту историю. В семье дедушка рассказывал только мне. Когда Маяковский уже был в депрессивном состоянии, буквально незадолго до гибели, отец с бабушкой пришли на его выступление. Матрена Филаретовна, вот мамина мама, моя бабушка, она, к сожалению, умерла. Мне было три года, я совсем не успела ее узнать. Ей было 60 лет, то есть, представляете, я сейчас уже пережила бабушку по возрасту, мне 61. Так вот, они пришли на его концерт, и он был очень грустный какой-то, при том, что он читал, он был эмоциональный, но глаза были очень грустные. И бабушка говорит дедушке, Толя, пойдем к нему за кулисы, ведь все-таки какая-то мы дальняя, но родня. А вдруг мы как-то подружимся, какой-то он очень грустный, такой ощущение, что потерянный и одинокий. И вот эту фразу бабушка сказала. На что дедушка сказал, ты что, Мотя, неудобно, кто мы, а кто он, мы там с тобой. Они в политехническом институте тогда учились оба. И он просто, это вот солдатовская скромность всю жизнь у нас в семье была, и она вот так вот генетически забита, а так и осталась. Скромно, что вот, ну не надо, неудобно, как иногда я слышу такую фразу, ничего, что я есть, как бы извините, что я здесь, да. Так вот дедушка бабушку остановил. А она говорит, ну пойдем, пойдем, только говорит, нет, мы отвлекать его будем, он серьезный человек, поэт, сейчас к нему там толпа поклонников рванет, ну, что мы придем, мы ваши родственники, и что, как мы, во-первых, докажем, а во-вторых, зачем ему нужны. И вот дедушка бабушке запретил. Буквально через неделю погибает Маяковский, и бабушка говорит, вот видишь, Толя, видишь, какой он был одинокий. И вот после этого, когда в жизни дедушки произошла неожиданная встреча с Николаем Островским, тем самым, который «Как закалялась сталь», написал, да, и ему действительно он тоже, ну, были родственники вокруг, да, но друзей было очень мало, и вот дедушка с ним подружился и привел к нему еще Серафимовича в дом, и Николай Островский подружился с Серафимовичем. И они стали дружить все. Вместе. Есть статьи какие-то там, они сидят втроем, Николай, естественно, лежит. А Серафимовича дедушка она Анатолий Данилович Солдатов, сидит рядом. И они очень потом дружили. Дедушка очень ему помогал. И мы подружились потом все с семьями. И до сих пор вот с Галей Островской, вот она, естественно, пра правнучка или ой, внучка, тетя Гали, это она внучка, конечно. И мы дружим до сих пор, перезваниваемся. И очень, очень, очень вот дедушка ему помогал, он, с ним, он к нему приезжал, он с ним разговаривал. То есть вот знаете, вот эта скромность, я считаю, порой она вредит в том плане, что а действительно ты можешь оказаться человеку нужен. Вот, кстати, такая интересная сейчас тема у нас получилась, а вообще... Вы... вырулилась на такую тему, я потому не думала, что, что я вам сейчас скажу, Любочка, такой, да, да, я вам сейчас скажу, вообще сегодня, особенно сегодня во всякие вот эти, значит, карантины, пандемии, когда люди оказываются иногда в паническом страхе дома и одинокие, очень много всяких происходит э, трагических историй, когда люди просто э, не могут справиться с вот этой ситуацией, да, страха, кошмара, ужаса, паники, и они себя этим страхом просто добивают, потому что э, страх, ну есть такая притча, да, что вот, значит, э, а, начинается холера, и Господь говорит, да, вот в вашем городе, я точно знаю, 50 человек, значит, умрет. Умирает 300 человек, и к нему приходит... Э, главный человек в этом городе говорит, господи, ты же пришел ко мне, ты же сказал, что умрет только 50 человек от холеры. Он говорит, да, 50 умерло от холеры, а 250 от страха. От страха, от паники, от ужаса. Поэтому вот мне кажется, вот сегодня, как никогда, самое страшное, что может быть, это одиночество и жизнь в любви. Поэтому мне кажется, вот просто сейчас я хочу докричаться до аудитории, до людей, что если вы видите или звоните чаще своим родственникам, своим родным, близким, своим друзьям, вы можете иногда даже и не успеть пообщаться, увидеться. Вот я сейчас просто за последнее время, я не хочу такую грустную ноту вносить в наше интервью, но я проводила очень много друзей, с которыми я могла бы лишний раз вот позвонить, вспомнить, встретиться, пообщаться. Но я все как-то откладывала, что-то как-то нет сил, да ладно, успеем еще. Встретимся. А не успели. И встретились только уже на проводах, когда я его провожала. Режиссера, актера, там сына моей подруги, молодого актера, еще одного режиссера. И я, я вот стояла и думала, господи, а что же мы не успели, вот, когда они еще были живы. Поэтому надо, во-первых, ходить в театр. У нас сейчас зритель пошел в театр, и вы знаете, такие счастливые хлопают, стоят, благодарят, улыбаются, смеются, и даже когда в финал там трагический, может быть, все равно счастливы, потому что эмоции, потому что просыпается организм человеческий, да, благодаря эмоциям. Встречайтесь, общайтесь. Вот я хожу, я везде хожу, сегодня как ты не боишься? А я хожу везде. Вы болели я... в Нет, я не переболела. Я а витамины... буду прививаться? Нет, не буду. Я витамины пью, я подвыш... поднимаю иммунитет, у меня свои прибамбасы. Я проколола в свое время год назад витамин D, у меня выше нормы поднялся. Я пью витамины, витамины, витамины разные-разные-разные. Никаких антибиотиков, никаких пищевых добавок, только витамины. И я создаю себе, стараюсь все время поддерживать себя в хорошем настроении. Я общаюсь с положительными друзьями. Не с негативными, которые будут звонить и про болячки рассказывать. Нет, именно с положительными. Я смотрю комедии. Я хожу с друзьями, встречаюсь. Песни поете? Я пою песни. Может, вы чем а, поете? Ну, тогда Донскую казачью песню. Давайте. Потому что грустную не хочется. В концертах я пою лирические романсы всякие разные. А вот капельно у нас же нету сейчас, да, компанемента? Да, сейчас вот, кстати, дедушка. Экспронт полный, друзья. Да, дедушка мой, Анатолий Данилович Солдатов. Он когда запивал, у нас за столом Огромный такой стол, раздвигался круглый стол, получался такой овальный огромный стол вот на пол этой комнаты. И помещался человек 15 родни, и начинали все петь на разные-разные голоса. Потому что донское казачье, значит, пение, оно многоголосное. Никогда не распределялся никто, кто каким голосом, первым, вторым, третьим, четвертым. А пели все, вот просто по ходу подключались, подхватывали, кому как хотелось. И сейчас скажу, сейчас вот есть такая веселая песня. Ты воспугай, ты воспой, в саду соловейка. Ты воспугуй, ты воспай в саду Соловейка. Ой, я бы рад тебе воспевать, ой, я бы рад тебе воспевать, и я бы рад, я бы рад тебе воспевать. Я бы рад, я бы рад тебе воспевать. Ой, по чужим садам летучи. Ой, по чужим садам летучи. И еще десять куплетов. Браво! спасибо большое Короче, хорошее настроение Позитив Солнце, вот как только появляются лучики Выходите, ловите Любовь ко всем друг к Друг другу, вот мы две любови Перед вами, да, окружаем вас Сейчас мы с Любочкой вот да, Давайте вот так любовь. давайте вот так сомкнем И вот вас к кольцу Да, окружаем любовью И все будет хорошо Готовьтесь и в завершение, подводя уже итог, да. Любовь, скажите, о чем вы мечтаете, как женщина? Ну, я, конечно, о чем может мечтать любовь? Конечно, о любви. Сейчас так получилось, что я свободна, надеюсь, временно. Я не сомневаюсь. Много ухажеров, да. Но все что-то как-то вот некогда, потому что то театр, то антреприза, то гастроли, то съемки, еще что-то. Надо, что надо да. выделить На, время. Надо, надо, да, я обещаю, выделю, да-да-да, для встречи обязательно. Потому что, конечно, это все омолаживает, вдохновляет. И вперед с песнями. О чем мечтает Любовь Руденко как актриса? Как актриса я, конечно же, свою мечту не выдам. Есть роль мечта, я много лет ее держу в себе, у меня много материала. Если даст бог, либо сама напишу сценарий, либо пьесу, либо мне кто-то поможет в этом, материал есть. И, к счастью, этот персонаж, это реальный персонаж исторический, он по возрасту, мне подходит еще как бы несколько лет, я имею такую возможность возрастную осуществить э, эту мечту и сыграть эту роль, потому что я надеюсь, что либо меня пригласят, либо я это подготовлю сама, этот проект, потому что, конечно, очень хочется. Материала очень много у меня есть. И книг, и даже летописного материала много. Любовь, спасибо вам большое. Я надеюсь, что все обязательно сбудется не в этом году, может быть, чуть позже, в следующем году. Главное – мечтать. Главное – мечтать. Конечно, конечно. И все направлять, все силы, и, конечно же, любовь в Вселенную, для того, чтобы да. это вернулось в несколько раз да. больше к вам. Всем мирного неба над головой, быть живыми, здоровыми, успешными, удачливыми. Потому что на «Титанике» было у многих со здоровьем все хорошо, но у нее всех была удача. Отвечет она, к сожалению. да, Поэтому живыми, здоровыми, успешными, удачливыми, мирного неба над головой яркого солнца, добра, радости и любви. Убойную дозу любви вы сегодня да. получили в двойном эквиваленте. Любовь Руденко, заслуженная артистка России, была сегодня у нас в гостях. Спасибо и до новых встреч в театре. В театре Майковского, конечно, а как же.